Идем дальше. Переницкий институт карма йоги, курс второй. Кто только пришел на канал или случайно открыл это видение? Ребята, дорогие, уважаемые. Я этим занимаюсь с 78 -го года, многие не родились еще в то время. Поэтому идите на канал, пожалуйста на канал первого курса Института карма йоги и начинайте с начальных первых лекций и потихонечку входите вот в эти, в эти все знания итак пятый мир пятый мир это жизненные ценности человека и человечества начинается все с жизненных ценностей самого человека и вы смотрите что для вас как бы важнее хлеб насущный то есть второй мир чем вы занимаетесь в принципе? Есть люди, которые все время занимаются какими-то делами, у них какие-то проекты незаконченные, и это бесконечная часть. Это означает, что человек, он может быть мозгами там где-то и в пятом мире, но в действительности, когда человек все время занимается, чтобы денег заработать, вырвать из социума, вы должны себе четко признаться, что вы находитесь во втором мире. Когда вы практически вышли в третий, одно дело – духовно выйти и пройтись по цивилизациям, по астралу третьего мира. И совсем другое – перевести все свое сознание в этот третий мир. То есть вы живете чувствами. Те люди, которые находятся именно живут в третьем мире, чем они занимаются в свободное от работы время? Они занимаются своими состояниями, они танцуют, они собираются, поют, они занимаются творчеством, они пишут стихи, музыку, то есть они на концерты на какие-то ходят. То, что называется духовная жизнь. Они живут чувствами и состояниями. И вот, ну даже люди, которые ходят в сауну, там, в баню, парятся, для них это целый ритуал. То есть человек, который живет во втором мире, зашел на кухню, быстренько приготовил, что я там порыбал, побежал дальше. Человек, который находится в третьем мире, у него нет такого быстренько приготовил. В третьем мире это человек гурман. Он готовит, он не ест невкусное, понимаете, он не ест наспех перехватить. Третий мир... Это другое отношение ко всему, и к питанию, и к своей одежде, и к своему внешнему виду, ну и к своему здоровью тоже. То есть человек в третьем мире, он живет состояниями. К этому нужно прийти еще. И прийти к этому можно тогда, когда вопрос по финансам закрыт. А когда вопрос по финансам не закрыт, копайтесь и медитируйте. По второму миру на денежные речки и на свою профессию. И делайте свое исследование, как люди вашей профессии могут заработать больше денег, чем зарабатываете вы. Потому что пока во втором мире вы не добьетесь результатов социальных, никуда дальше двигаться невозможно просто. Человек музыку преподает во втором мире. Каким образом поднять свои доходы. Правильные люди начинают изучать английский или французский, начинают давать уроки онлайн. Это результат вот этой вот пандемизации по планете. Что многие работы, которые были вживую, они перешли на онлайн. И люди открывают какие-то курсы по сценическому мастерству, они проводят время, они... То есть человек живет состояниями, он эти состояния передает, и он берет деньги с тех, кто хочет попасть вот в это вот пространство. При этом нужно находить свою клиентуру, которая будет на вас настроена. Для этого нужно клиентуру на себя настраивать. Собственно говоря, Женщина больше живет состояниями, чем мужчина, потому что для женщины сходить на шопинг у нее вот есть какая-то сумма, и она меряет это и это, и пока она все меряет, она состояние себе берет. Все варианты, когда человек ходит на концерт, он приходит за состоянием каким-то, которое он получает: театр, концерт. Но когда вы в третьем мире, когда вы живете в этом, то вы проводите в этом свое время, и вы получаете какие-то от этого удовольствия. Потом вы попадаете в четвертый мир. У вас меняется сфера интересов. У вас меняется мнение по многим вопросам. Вы понимаете, что в четвертом мире это как игра в шахматы. И те люди, которые находятся в вашем подчинении, вы можете быть к ним привязаны, а можете играть ими, как пешками. И любой представитель четвертого мира, он манипулирует как солдатами. Он не привязывается, у него есть свои цели. И поэтому все духовные люди, которые занимаются практикой медитации, все равно вы должны понять, какие партии существуют в вашей стране и кого как бы поддерживать. Как только вы слушаете там какую-то партию, выступление, и у вас волна ненависти там приходит. Это означает, что стержень этой партии совершенно не соответствует вашему стержню. Как определить свой стержень? А стержень человека в пятом мире. И вы начинаете смотреть, что для вас значит любовь, что для вас значит дружба. При этом, человек говорит, я в пятом мире. Тут его жена приходит, они ругаться начинают. Орут друг на друга, с эмоциями. За правду. Так вы же не в пятом мире, вы же третье не прошли. Потому что люди, которые ругаются, это они под цивилизациями третьего мира. Они бесконечно выясняют отношения и они за что-то воюют внутри своей семьи. Семья, которая прошла третий мир, они не ругаются. Да, они отстаивают какое-то свое личное пространство, но у них есть понимание друг друга и потребности друг друга. Четвертый мир – это люди понимают, что управление на планете состоит из явного, то, что выдается зрителям, народу, и тайной части. И к тайной части относится борьба за власть. И все, у которых нет сил сместить существующую власть, они начинают народ вовлекать в этот процесс. Они начинают собирать компромат на существующую власть. Когда вы это прошли, и вас уже их борьба политическая не трогает, то есть вы к этому относитесь относительно спокойно. Да, у вас может быть гражданская оппозиция. Но вы должны понимать, что есть такая гражданская позиция, за которую ты за этакую правду лет на 10 можешь сесть. Я чуть-чуть сказал что-то про 11 сентября, там где-то в каком-то видео. YouTube меня заблокировал в этой лекции, прислали мне вот такое вот письмо, что я нарушаю там какое-то личное чье-то пространство. Ну вот интересно, вот я проговорил эту ключевую фразу, что будет теперь дальше, это видео оставят или нет. Потому что э, есть определенные настройки. И вы думаете, что свобода слова, да, она прописана там где-то. Но каждая страна реагирует на свои какие-то ключевые слова. Вот пятый мир, это вы выстраиваете свои жизненные ценности. Когда вы хоть чуть-чуть определились, что для вас главное, вы проходите там любовь. И вот все ситуации все ситуации нам даются для духовного развития. Когда вы крутитесь в этой категории пятого мира, любовь, то вы начинаете понимать, что истинная любовь – это когда вы любите человека не за что-то, а вот именно вот эту личность. Но вы то человека любите, а он может быть в третьем мире или во втором. И он пытается как-то на вас воздействовать. И вот вы вступаете в какие-то отношения. Отношения всегда заканчиваются привязанностям по Патанжали, привязанностями. И вот вы выживаете, вы выживаете на работе, вы выживаете в семье, вы выживаете в политическом пространстве. Вся суть прохождения третьего мира в современном агрессивном политическом пространстве, то есть красные, оранжевые, желтые, да и зеленые тоже. Зеленые, если окрепнут, они начнут просто активную борьбу против всех, кто загрязняет. А это значит, что они будут фабрики останавливать. И, и счета блокировать, они просто пока еще не вошли. Они чуть-чуть засветились, и голубые засветились. А голубые засветились не гей-парадами. Голубые засветились э, настолько, что они прошли во власть, и они начинают пользоваться своими мандатами депутатскими, для того, чтобы пробивать у них другие ценности. В основном они живут в третьем мире получения удовольствия от вот такого вот как бы отношения противоположного полу к своему полу, то есть. но вся суть пятого мира вы выстраиваете свои жизненные ценности, как только вы поняли, какие жизненные ценности вас интересуют, кого-то интересует богатство, накопление, Кого-то интересует удовольствие, есть же разные жизненные ценности, есть духовные, материальные, смешанные. Кто-то начинает заниматься собирательством каким-то. Есть собирательство, там, этикета конжвачек. И это вообще к материальному миру отношения никакого не имеет. А есть люди, собирают книги по искусству. Почему? Потому что все, кто живут в третьем мире, они приходят в музей, садятся вокруг возле картины. И смотрят, потому что в нее каждая картина – это внутренний мир художника. Если это настоящее искусство. И человек входит в этот внутренний мир и может там погулять. Если вам это сложно, начинайте с театра, начинайте с концертов каких-то. Рок-музыканты – одна чакра. Симфоническая музыка – другая чакра. Электронная музыка – третья чакра какая-то. Не третья чакра, в смысле Манипура, а какая-то еще другая чакра. Все люди, которые живут в третьем мире, они именно живут музыкой, театром, кинофильмами, состояниями разными от танцев, песен, от искусств. Они живут состояниями от искусств. Но человек, который в пятом мире, и он понимает, что самое главное для него то, ради чего он живет, это как миссия на земле, пятый мир. Он живет ради накопления богатства. Это самое главное, то, что у него есть. Что это означает? Это означает, что в четвертом мире он будет добиваться какой-то должности, он, он будет фирму свою выстраивать, потому что это его жизненная ценность. А человек, который... Побывал, он пожил какое-то время категорией любви, категорией дружбы, категорией совести, категорией счастья, категорией баланса, категорией знания, тоже жизненная ценность. И человек живет ради знания, то есть для него знать не уметь, а знать. Вот самое главное, И если этот человек приходит в йогу, например, а для него знание – главная жизненная ценность. Но чем он занимается? Он практикой занимается? Нет. Он не занимается практикой. Он роется в этих книгах и роется. Он выискивает там что-то для себя. Он выстраивает свои конструкции по умозаключению. Практика для него – это же нужно менять себя, менять свое сознание. Вдруг с ума сойду. То есть человек боится заниматься своей психикой и как-то ее менять но путь именно к этому же и ведет чтобы вы попадали в состояние там где раньше вы не были поэтому э, начинающие которые поняли что вот состояние это важно они деньги свои которые они зарабатывают используют для путешествий каждая новая страна это особое состояние и и путешествие это тоже как бы знание вот определенное такое то есть Рим отличается от Берлина, понимаете, и, и, и Прага отличается от Барселоны, потому что идет определенное состояние, которое вот там есть, а там его нет. И когда вы живете ценностями Пятого мира, то вы начинаете понимать, что у вас есть части, которые не соответствуют этому стержню. И именно когда человек доходит к пятому миру, он понимает, что э, когда он чакры менял вот на те и на те, он как бы эту процедуру прошел не до конца. И он возвращается, и он заново начинает проверять свой чакральный баланс. И то же самое свою ауру в отношении двойников. То есть все медитации пятого мира – это умение видеть, Какие жизненные ценности спускаются вниз и как они спускаются? Но то, что я говорю, для многих уже неинтересно, и многие выпали из этого контекста объяснения, я понимаю, потому что вам это совсем не близко. То есть, когда мы с вами начинаем разговаривать о том, что в пятом мире нужно искать, мы же говорим, что йога... Как написал Патанжали, это 8 ступеней, 8 ступень самадхи, а потом мы говорим, что дальше идет еще сам яма и кавалья. То есть вы своим сознанием входите в определенные категории. Второй, третий, четвертый мир – это социум. Когда человек не смог социум пройти, не смог, то это означает, что и в духовном мире его успехи будут такие же мизерные. Потому что... Нас судьба все время тренирует, от людей и до богов, подставляя разные ситуации. И мы в каждой из этих ситуаций принимаем решение и выбираем что-то. Нам все время предлагают выбор, в эту дверь пойти, в эту дверь. Поэтому путь это лабиринт такой, к центру. А на какой-то станции нам так классно, вот какое-то время я проводил с аристократами, ну, которые меня и по мирам провели через аристократизм. А потом я понял, что это, ну, совершенно не мое. Но они так кайфовали от вот этого вот «дамы и господа», «леди джентльмены», и вот «вальс» туда, «вальс» сюда, и, и вот как бы танго тоже аристократическая часть, но по Сватхисхане, чакре уже, а «вальс» это что-то больше на сердце, да, и... Но это образ жизни. То есть человек, который живет в пятом мире, он живет жизненными ценностями, выстраивает свой стержень. А дальше он смотрит, какой стержень у его страны. Страна всегда, всегда отстает, очень сильно отстает от стержня самого человека, который пришел уже к пятому миру и что-то выстроил для себя. Потому что народ находится на разных уровнях, и, и, и чем ниже, тем шире и больше эта масса. И правительству четвертого мира всегда выгоднее удерживать самый большой жирный болотный слой на самом низком уровне. Потому что тогда обеспечивается легкость управления. Чем больше умных, тем труднее управлять, потому что они говорят, слушайте, ну что вы говорите, ну какая война? Жизнь человека – это жизненная ценность, жизнь. И почему люди должны плакать от потери близких, и почему вы кого-то посылаете на смерть? Может, каким-то другим путем все это решить? Почему люди должны следовать вашей воле? И почему нужно подчинить своей воле целые народы, как свой, так и чужой народ? И вот это очень не нравится представителям четвертого мира, которые сидят под определенными силами. Все разговоры относительно разных товарищей. Один, имея гражданство Израиля, до сих пор там сидит в своей какой-то украинской деревне. Вот. А что же ты сидишь в этой деревне и рассказываешь, как тебе плохо, когда у тебя есть израильский паспорт, сел, сел и уехал. Чего ты рассказываешь, как тебе плохо? Значит, ты не можешь решение принять. Где же тогда твое прохождение? Примерно так. Что происходит дальше? Дальше вы начинаете. Вы начинаете возвращаться по пути, чтобы ваш стержень пятого мира, ну, каким-то образом идентифицировать. То есть в эту идентификацию входит. Первое это смена чакральной системы на единую сбалансированную чакральную систему по одному цвету. То есть вы выбираете, кто вы во втором мире, светлый или темный. Потом вы смотрите, кто вы в третьем мире. Если вы во втором шли через светлых, то в третьем мире вы можете быть или светлым, или серединным, серым. Если вы шли через темных во втором мире, то в третьем вы можете быть или темным, или серым. Вы не можете быть во втором мире светлым, а в третьем мире темным. Потому что вы тут же выпадаете в дисбаланс, и вы тут же становитесь светлым в темном. А светлые в темном, какая цивилизация? да, А когда человек говорит, я прошел шесть миров, а что ж ты пишешь комментарии критические, и ты пытаешься других людей разозлить, и ты пытаешься на других людей наезжать. Это означает, ты в какой цивилизации, а судя по количеству наездов, ты кайфуешь от наездов, потому что ты пытаешься энергию себе забрать, и ты начинаешь искать болезненные места, чтобы вот в этих комментариях каким-то образом кого-то позлить. Значит, какая энергия тебе нужна? Значит, у тебя сидит Хэтида на вешутке, и ты собираешь реакцию на критику как результат твоих выступлений, и часть отдаешь Хатиде, кормишь Хатиду. Какой нахрен шестой мир? Ты не понял ничего в том шестом мире, потому что ты зеркало не прошел. А зеркало многие не проходят, потому что, чтобы в зеркало идти, нужно полностью себя всего сбалансировать и понять, что суть четвертого мира – это борьба за власть. Для того, чтобы победить более сильного противника, который сейчас на троне имеет все ресурсы государства, для этого нужно как можно большую часть народов всколыхнуть, насобирать компромат, чтобы вот народное мнение было против правителя той страны. Государственные перевороты военные, они как бы исчерпали себя, все понимают, что они в себе несут, но они опускают весь народ во тьму. Поэтому давным-давно уже решили проводить перевороты государственные с помощью так называемых «оранжевых революций». Когда есть какая-то группа разведывательная, которая как бы поднимает настроение, и самое главное, чтобы народ не боялся выйти на улицы, вот и так смещают те правительства, которые не нужны. Это все стоит очень дорого. Но спокойствие же всегда стоит очень дорого. Вы прошли второй мир. Третий, четвертый пришли в пятый. И вдруг вы видите, что ну, счастье, любовь, конечно, классно, но вам не хватает очень важной категории пятого мира которая называется «спокойствие». И дальше вы понимаете, что вот, ну вот в Америке, например, вы живете там в Бронксе. Это район критический такой, проблемный. Там высокий уровень преступности. Но там жилье, конечно же, дешевле. Или в нью Ньюарке, если мы про Нью-Джерси говорим, тоже. Там жилье дешевле, но уровень преступности выше. И вы начинаете понимать, что за спокойствие нужно платить. И поэтому нужно жить в таком районе, где и полиция откормленная хорошо работает, потому что они за свою зарплату готовы там глотки перегрызть друг другу. И соседи другие совершенно, потому что у них другой уровень дохода. Если вы велик бросили на траву и забыли и ушли спать, то утром велик остается на этой траве. И при этом нет никаких заборов. Потому что соседи у них в их жизненных ценностях нету тяги к воровству. Они по-другому это все видят. Поэтому за спокойствие надо платить, и за то, чтобы жить в хорошем районе, нужно платить. А для того, чтобы платить, нужно пройти второй мир. И вот получается, вы приходите к этой жизненной ценности спокойствия, и вдруг начинаете понимать, что второй то мир ваш, но табутпар. То есть он не дотягивает до какого-то уровня. И вы начинаете думать, как вам сменить ваши жизненные условия. А что написано в хатха-йога про дипики? То, что все пропускают умные йоги. Там написано, что йог должен жить в спокойной стране, где правительство не прессует народ, где у народа есть возможность жить, как ему хочется где парламент не собирается и не каждый раз не думает, как с народа еще что выкачать, и где народ в чем ограничить, и что еще бы такое сделать, чтобы больше народу посадить в тюрьму, или отправить, дать им автомат и отправить на верную смерть необученных людей. И вот получается, что если вы следуете Хатха-Юга Прадипики, то что ж с израильским паспортом, Сидеть там где-то под Харьковом Или в Запорожье И ждать у моря погоды У вас же дверь открыта Сел и полетел А не летится А денег нет а О ком шестом мире мы вообще разговариваем О каком Всегда народ будет На уровне болота Но так получается До тех пор пока в четвертом мире к власти не сменят синие, не сменят голубых. А когда синие придут, то они сначала зеленых поставят на то, чтобы почистить планету и все производства от всего. И они просто уберут тех желтых, которые делают деньги на загрязнение планеты. Они посчитают, сколько лесов нужно, и эти леса даже забором обносить не будут, они просто так сделают, что все, кто вырубают, они все будут, как на Альфе, в кинзадзе, в кактусы превращаться. Слушайте, я понимаю, я понимаю, что это уже в голову не лезет, и это достаточно сложно, но чем дальше вверх, тем больше дух захватывает. И поэтому вы начинаете проходить через разные категории. И вы понимаете, что вот в вашей жизни не хватает любви. Вы начинаете ее искать. Когда человек пришел в пятый мир, и он вдруг понимает, моей жизни не хватает любви. Одна бабушка мне пишет, ну, есть девушки, есть бабушки, есть тетки, да? Ну вот одна бабушка мне пишет, что вот она любит, и у нее сердце открыто. Ну, замечательно, что вы от меня хотите? Вы хотите, чтобы я семью бросил и к вам приехал в Ростов, да, или что вы хотите? Что вы от меня хотите? Может быть, стоит обратить свою любовь на кого-то, кто рядом находится. Но человек проходит категорию любви. А дальше он считает, что... Вот человек, человек влюбился, и нужно давить, прессовать объект своей любви, чтобы заставить этого человека сделать то, что этот человек хочет или не хочет. А является ли это любовью? А это не является любовью. И вот получается, человек живет в иллюзии. И вот стержень выстраивается по мере того, как вы чакры меняете после второго мира на третий. Потом вы начинаете заниматься своими двойниками. Мы с вами говорили о двойниках двойники превращают ауру из яйца в шар когда это происходит сначала вам нужно выстроить у этих двойников это как палатка сначала вы палочки собираете потом тентик натягиваете да вот так же точно и круглая аура у вас должно быть вы должны понимать что есть шесть уровней сознания и вы должны вот как человек в театр пошел, а потом в кино пошел, а потом на концерт пошел, а потом в музей пошел. Вот вы должны понимать, если в вашей жизни альтруизм и сколько его, если в вашей жизни артистизм, и эстетизм, если в вашей жизни социальная ориентация, если в вашей жизни абстрактное мышление четвертый уровень, если аристократизм пятый уровень сознания, если интуиция шестой уровень сознания. Каждый из этих уровней сознания это сверхзадача каждой цивилизации третьего мира, которая на уровне третьего мира – это сверхзадача. А на уровне пятого – это жизненная ценность, интуиция. Или это социальная ориентация, конкретное мышление, которое тоже потом проявляется и в шестом мире. там. Вот когда вы это выстраиваете, вы поняли, что у вас по чуть-чуть есть. А дальше вы ищете ситуацию, если бы у вас было бы социальной ориентации чуть больше, вы бы быстрее бы находили более дорогие контракты и более лучшую реализацию в социуме. Если бы у вас аристократизма было бы чуть больше, то в этом случае вас принимали бы те люди, которые не хотят вас принимать, потому что вы вести себя не умеете, ругаетесь со всеми, не умеете кушать, и все время заставляете, замыкаете внимание на себя, а другие люди как бы думают, а что я вообще сюда пришел, этого идиота слушать, у которого два класса образования. Вот вас и не берут, потому что аристократизма нет, человек не умеет себя вести. А дальше остальные, то есть 20 двойников, это тело и двойник, остается 18, минус 6 уровней сознания, мы о них проговорили, остается 12. Вот остальные 12 двойников это, – это ситхи и их опыт по каждой из цивилизаций. Ситха золотой рыбки, вы кому-то помогали практически. Альтруизм – это уровень сознания. А ситха золотой рыбки в том, что вы умеете, можете предложить руку помощи, когда она нужна. Бывает, вас просят о помощи, чтобы самому не делать. И эту часть нужно очень хорошо понимать. И в этом случае вы кукла на веревочке. Вас просто используют, как люди используют народ для свержения какой-то группы. И это все время происходит. Эти все вещи э, нужно понимать. Но без того, чтобы у вас проявились ситхи от оккультного персонажа каждой цивилизации, вы дальше не проходите, вы задерживаетесь. То есть вы вроде в пятый мир вышли, но вот эта перестройка себя, чтобы вы соответствовали тому уровню. Потому что, а как восьмой мир прийти там, где магия, иллюзия, реальность? И вы должны овладеть методиками изменения, которые вы совершаете вокруг себя. И вы должны понимать, к чему это изменение приведет. А это проходит в шестом мире. А в пятом мире, а в седьмом еще дальше последствия кармические, хормические. И, и про это, про все, конечно, можно создавать лекционный материал, но я надеюсь, вот вы эту лекцию слушаете, и вы понимаете, что она уже не такая интересная, как все предыдущее, потому что мы говорим о материях, которые достаточно далеки от ежедневного образа жизни. Как народ подключается к четвертому миру? Он пишет бесконечные какие-то комментарии, потому что они знают за кого они. Для народа самая выгодная жизненная позиция быть на официальной линии партии. То есть если центральных каналов, вот главная партия в этой стране, вот эта, то народ повторяет все, что пропагандисты говорят. Чем больше демократии в стране, тем больше разных партий, разных мнений. И вот тогда для человека, который занимается духовными практиками, он смотрит его стержень внутренний, как реагирует на выступления разных партий. И в итоге он, получается, видит ту партию, на которую его стержень реагирует, во как классно. Потому что у каждого свое самое главное. Для кого-то жутко важна честность. А для кого-то жутко важна там, любовь к родине, как вариант любви. Вот такой. И человек выбирает для себя. Весь путь – это выбор чего-то. Вы не можете пройти по пути, ничего не выбирая. Тогда вы получаетесь как министр без портфеля. То есть, вами дырки все затыкают, потому что вы ничего не выбирали. Во втором мире за вас никакие силы не встали. В треть – потому что вы… Им ничего не хотели своего отдать. Вы не хотели стать своими, понимаете? Чтобы стать рыбаком, нужно хотя бы на рыбалку поехать. И с рыбаками посидеть, и кайфовать с ними. Вы слушали когда-нибудь, как мужики на пиве про армию бесконечно им уже по 60 лет они эту тему про армию мусолят и мусолят и случаи рассказывают и друг друга перебивают и фактически это монолог каждого отдельного лица в общем гули голосов потому что все одновременно рассказывают про свою армию потому что у каждого была своя армия потому что как переживание это было самое большое у них в жизни и вот как только мужики собрались и начинают про армию, это означает, что после армии у них уже больше ничего не было вот такого, которое их психику настолько встряхнуло, больше, чем армия. Потому что когда у людей было что-то большее, они не говорят о меньшем. Вот Пятый мир, вроде бы, но очень далекие категории, непонятно, о чем этот лысый лелякает, да? Но, но Пятый мир, он поражает вообще собой, и только тогда, как песня Андрея Макаревича «Сегодня самый лучший день, пестреет знамя над полками». «Сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками». «Друзьям раздайте по ружью, средних ведь смельчаки найдутся, друзьям раздайте по ружью, и дураки переведутся». «Когда последний взгляд упал, труба победу проиграла, и я впервые осознал, как всех нас вдруг осталось мало». Вот это вот, это, это песня Пятого мира. Потому что на, на 10 тысяч человек или на тысячу человек, может, у одного есть какой-то жизненный стержень. И в тех же самых жизненных ценностях один за правду, а у другого ложь с трибуны, это его жизненная ценность. Это его жизненное состояние. И он, потому что он в полном кайфе, когда он врет с трибуны, и он смотрит то, что другие верят, это просто, ну, выше счастья нет. То есть он себя ощущает, ну, таким крутым. Он думает, ну, я уже, ну, явно вру. А они все варежку раскрыли, и это, ну, полное счастье. Но это вот выбор человеком его жизненных ценностей. Спасибо, счастья вам!